Освещение перед закатом, когда уже солнце садится, вот такое вот мы сделали, еще солнце не зашло, но уже вот садится, это вечернее освещение, оно когда автоматически отключится. Будет уже конкретно закат. Я его тоже покажу. Закат тоже автоматически будет выключаться. И останется только лунное освещение.